Так, так, так... Это, кстати, так, будет мини-серия. Да? Да. Ты не читал? Нет. Он сказал, что давно у него очень не было мини-серий, и это будет мини-серия. Значит, привет всем! Сейчас мы посмотрим новую мини-серию от Home Animations. Видимо, давно не было мини-серии у него. Враг не пройдет. И, кстати, мы это планируем сегодня стрим запускать. Не забывайте. Поехали! Интересно, будет про танкистов, человечков? А, нет. Ой, подожди, это был персонаж. Где-то это был уже персонаж. А -а -а, космический, когда был, помнишь? Да, да, да, да, да. Бабочки летают. Печка. Чего печка лето вроде тепло. У него шапка меховая зимняя. О, бабочка. Что ты сейчас надела? Надеюсь, не напукает ему. Бабочка раздора. Вперед. Убивать. Убивать. А, а всех зеленых. возьмут, убьют бабочку. Всех зеленых убивают. А -а -а. Пробил шапку. Ты... Ненависть просто. А, Ненависть и злость на земном уровне да вот видишь зеленого стреляй видишь серого стреляй все копочки mm -hmm. кажется такой маленький а все равно ловко как вырубочики уго уго сейчас нормально прицелиться. А что ты остановился? Может, легче прицелиться теперь? Вот. так пугается, как будто? граната. Не он первый полез. Опа, это граната. С рукояткой. Опа, в шапку Получила назад подарочек. Вместе шапка. что? шапка шапка все, уничтожил. и доза вернулась еще прям. Отскочила. Как надо, идеально, все было спланировано. Ты не знаешь, как называется эта граната? На с рукояткой. если ее перевернуть, то выглядит как бутылка, как коктейль молотого. Но это не коктейль молотого. Нет. Я то -то есть, не если знаю, вы знаете, напишите. как кстати, yeah. такая получилась мини-серия. Я, честно говоря, думаю. Но видно, что Хома одни ней старался. И разные ракурсы были. Я думала, он просто, знаешь, там их-то из старых серий возьмет, Когда было про танкистов в mm -hmm. бои. Что-то постреляются, и все, а тут прям даже. Конкретно еще какая-то задумка с шапкой смешная была. В общем, если вам понравилось, ставь лайк, подписку и не забывай, что сегодня стрим. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.